Алло, здравствуйте, это мастерская? Да, мастерская. Подскажите, пожалуйста, у меня что-то принтер не работает. А не подскажете, какая у вас фирма? Фирма, ой, да здесь по-английски написано. Да вы не переживайте, вы прочитайте, как по-русски, а я сразу пойму. Ой, секундочку, ой, здесь написано А вродхер. О боже, что я купила? Да вы не переживайте, я все понял. Фирма называется Абродхер. Если ты, именно ты, не подписан на мой канал, подписывайся скорей.